здравствуйте мое дело бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю сегодня в выпуске горячие изменения поправки в коап шаг навстречу временной запас налоговый прогноз горячие изменения Буквально за несколько дней принята масса законов, вносящих изменения в законодательство. Есть среди них и те, которые бизнесу нужно учесть уже сейчас. Так, предусмотрено право лизинга получателя на досрочный выкуп лизингового имущества без пении и штрафов. Увеличена минимальная сумма операций, подлежащих контролю со стороны Росфинмониторинга, с 600 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. Смягчены условия применения налоговых льгот IT-компаниями, а именно: отменено ограничение по численности персонала, снижен минимальный лимит доходов. Точечно изменены другие положения Налогового кодекса. Так, повышен возраст детей для получения вычета по НДФЛ на лечение и спорт. Освобождены от налогообложения доходы организации в виде сумм прекращенных в 2022 году обязательств с иностранными партнерами. Поправки в Коап В ближайшее время, с 25 июля, бизнесу потребуется учесть и очередные поправки в Коап. Они носят положительный характер, так как смягчают меры ответственности за нарушения в области предпринимательской деятельности в целом. Например, на всех, а не только на субъекты МСП и СОНКО, совершивших правонарушения впервые, распространено правило о замене штрафа на предупреждение. Кроме того, предусмотрена возможность ускоренной оплаты штрафа с 50% скидкой. Шаг навстречу. Погасили налоговый долг, а банковский счет все еще заблокирован? Ускорить отмену приостановления операции по счету можно через личный кабинет налогоплательщика на сайте налоговой службы, направив заявление с подтверждающими документами. Налоговая служба позаботилась также о тех налогоплательщиках, у которых нет личного кабинета. Для них разработан специальный сервис. Временной запас. Если организация обнаружила ошибку в годовой финансовой отчетности после ее сдачи в налоговую инспекцию, то представить исправленный экземпляр нужно до 31 июля года, следующего за отчетным. Для организации, которая утверждает отчетность, данный срок увеличен. В этом году 31 июля приходится на воскресенье, поэтому, следуя общим правилам переноса, на представление есть еще время – крайний срок – 1 августа 2022 года. Налоговый прогноз. Среди наиболее ожидаемых новаций будущего года – объединение фондов пенсионного и ФСС и все, что с этим связано. Единый тариф страховых взносов, три льготные категории плательщиков, единая форма отчетности – еще одно важное изменение следующего года – это обязательный, а не добровольный порядок уплаты налогов, сборов и взносов одной платежкой на единый налоговый счет, а вместе с ним и единые сроки расчетов с бюджетом и сдачи отчетности. Организациям становится невыгодным держать банковский вклад в иностранной валюте, ведь банкам уже разрешено устанавливать отрицательные ставки по таким вкладам, в том числе по ранее открытым депозитам. Самозанятые граждане могут порадоваться. Местные власти при разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов теперь должны предоставлять места для торговли и для них. А со следующего года граждане и крестьянские фермерские хозяйства смогут получать в аренду на срок до пяти лет земли сельхозназначения для ведения деятельности КФХ без проведения торгов.